Всем привет, дорогие друзья! Сегодня маленький вопрос. Как записать звук в Sony Vegas с микрофона? Все дело в том, что программа настроена таким образом, что она берет звук с устройства по умолчанию. По умолчанию в данный момент у меня стоит микрофон веб-камеры. И звук с веб-камеры получается такого глуховато-бочковатого. Ну вот, такое вот качество звука меня не очень устраивает, поэтому следующие репортажи я хочу записать с микрофона, а не с веб-камеры. Что для этого надо делать? Для этого нам надо пройти в панель управления. Познавание, вот панель управления. Звук. Берем звук. Так, это воспроизведение, вот запись у нас, микрофон. Вот микрофон веб-камеры и микрофон, как раз-таки наш микрофон, который подключен. И я хочу, чтобы звук шел с него. Для этого нам надо вот это устройство. Если мы нажмем правой кнопкой мыши, свойства микрофон. вот Устройство с High Definition. Тут, кстати, есть уровни микрофона. Можно усиление сделать и плюс 20 дБ, но это много вот плюс 10 вполне достаточно. Окей. Вот. И если мы хотим микрофон веб-камеры сделать по умолчанию, нажимаем тогда, вот на эту кнопку, и он у нас будет по умолчанию. Если же мы хотим сделать микрофон по умолчанию, нажимаем на эту кнопку. Все, это теперь у нас устройство по умолчанию и ОК. OK. Закрываем панель управления, идем в Sony Vegas. Вот наш Sony Vegas и попробуем записать теперь. И нашу запись. Нажимаем на кнопочку «Запись». Итак. Пошел звук, мы видим на видео олень, ему бросают корм, и он ищет, чтобы ему поесть. Ну, видимо, олень такой, не знаю, либо это слишком мелко для него, но чего-то он там живет. Ну, хорошо, мы можем теперь остановить запись. Стоп. Вот, остановили запись, и можем теперь ее прослушать, насколько она получается у нас чистенькой с микрофона. Ну вот, качество звука с этого микрофончика, оно получше, чем, конечно, с веб-камеры. Если у вас есть другой микрофон, у вас будет еще лучше. Ну, в общем, вы теперь понимаете, как переопределить звуковые устройства. То есть для Sony Vegas надо выставить по умолчанию тот микрофончик, с которого вы хотите писать звук. На этом все, друзья. Я надеюсь, что у вас не было таких глупых вопросов, как появился у меня. Ну, а если вы об этом тоже узнали впервые, или я вам помогла, ну, поставьте какой-нибудь лайк. Всего доброго вам, всем пока!